Вы понимаете, что глобальной международной конкуренции никто не отменял, и противники России, естественно, стремятся ее ослабить и подрезать ножки под основами вашего государства. Один из главных методов такой борьбы это встроить в ваши исторические воспоминания ложные ощущения, заменить победы на поражение, приправить все это глубоким чувством вины и осознанием беспросветной глупости собственного народа. Советским Союзом это удалось сделать. Теперь та же методика применяется против России. И сегодня наш гость – это Юрий Селезнев, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России исторического факультета Воронежского государственного университета. Разрушение исторического сознания а, приводит, а, к деградации личности, ну, собственно, целостность сознания нарушается, и личности начинает деградировать. Второе. Проблема, связанная с этой личностью, у нас общество состоит как раз из личностей. И примеры для подражания мы берем из прошлого, из того самого исторического сознания. И по этим примерам мы, собственно, определяем, кто свой, а кто чужой. И, соответственно, своим мы помогаем бескорыстно, а чужим мы, чем дальше от нас человек, тем больше мы выставим ценник или вовсе за какие деньги помогать им не будем, а то и будем враждовать. И в этом плане разрушение исторического сознания приводит к потере вот этого вот понимания свой-чужой, потере понимания, кому мы помогаем, кому мы помогаем бескорыстный, соответственно, потере единства. Единства как целостности, как общественной, так и личности. И, соответственно, коль скоро вот эти вот мифологические построения, находят поддержку, издаются книги большим тиражом. Меня никогда не издавали таким тиражом, как издавали Носовского и Фоменко. И, наверное, никогда не будут. Наверное, Носовского и Фоменко знают все, а меня только специалисты. То есть и это явно идет поддержкой навязыванием. Здесь можно искать следы диверсии. Идеологической диверсии, психологической диверсии, осознанно или неосознанно действуют эти авторы. Сложно сказать, но явно, что их поднимают и поддерживают не случайно.